Совершенная петля пользуется популярностью у рыбаков. Этот узел довольно надежен, но его нелегко развязать. Это один из видов узлов, который образует жестко закрепленную петлю. Oh. Okay.